Мы пришли в Байнер в торговом центре Аказия, который в районе Искудар находится. Здесь он гигантского размера. Здесь такое разнообразие брендов интересное. Мы были в Байнере, который находится в Дживахире, в Шишле. Там он тоже не маленький, но там нет таких брендов, как здесь. Например, ГС целая стойка. Вот это все он. Сейчас нет распродажи, поэтому ценник не совсем низкий. Армания. Вот для примера, сколько он стоит здесь. Тысяча... А, это ГЭС, 1900. А Армани, вот... Например, джинсы. Сейчас мы... Я не успеваю. Такая вот футболка. Покажи. Вот, за 2 800, 2 3 без скидки. Потом Карл Лагерфельд. Карл Лагерфельд. Как это? Карл Лагерфельд. Вот классная кофта. Это дорогой бренд. Здесь он тоже дешево не стоит. Так четыре две цены. Одна по карте, другая без нее. Футболочки. Сколько футболочек будет стоить? Стопроцентный катон. 2 без карты 999 по карте Так, а сколько джинсов у Карла стоит? 3 800 или 4 без карты Кстати, тоже армани. Такая непромокаемая резинная. Вот, кстати, калинкля. Тоже он достаточно большим стендом представлен. Вот. Вот. Вот куртки пара курток толстовки джинсы футболки что а, а это уже томми вот томми хилфингер это тоже стенд кельвин Клей. это тоже кельвин Клей. Вот целый стенд еще Кстати, искусственные шубки сейчас в моде. Их делают практически все бренды. Этот Кельвин 3 500 она будет стоить. С карты скидочной. Скидочную с карты можно на, прямо на месте завести до покупки. Спортивные костюмы. Так. А это Томми. Большой стенд Так что если Хочется помимо Найка, Рибока и же с ними Еще и Бренды типа Кельвин Кляйн, Томми Даже Карл Эгенфель С Армани То в бойнере в окази Достаточно большие стенды Интересная одежда, мужская и женская. Вот. Мне понравилась вот эта куртка. Она двухсторонняя. Вот это вот одна сторона. Руховик. А это вот другая. Вот она другой стороной висит. Это классная куртка. Стоит она 4 без карты и 3 900 с карты а еще мне понравилась вот эта вот штука. Тоже она модная очень сейчас. 1800 без карты и две. Вернее, наоборот, две без карт 1800 с картой. Такая искусственный Типа пушистик. <coughs> так, вот еще бренд only. Если честно, не знаю, что это за бренд такой. Но тут вот такие куртки-шубки искусственные с пола оно есть во всех бойнерах mm -hmm. Вот тут огромный прям отдел ее пола для любителей United Colors of Benetton. Тут тоже он представлен, и он далеко не во всех Бойнерах тоже есть. И тут много разных спортивных костюмов, как сейчас модно, женских. Они хлопковые, но они, конечно, попроще, чем в Келлине и Томми цена на них вот например мужские штаны 549 99 а вот например женский костюм 700 8 800 считаю по карте это кофта а штаны 700 дорогие относительно Аэрофастайл 550 550 производство Турция не знаю такого бренда тоненькое хлопковое платье такие кофты как в г знаете как не знаю как как спандекс что ли такие искусственные там они стоят совсем дорого здесь вот 1500 я не знаю что это за бренд вот тоже костюмами они идут здесь штаны вот столько стоит о есть еще вот такие бельветовые 900 И куртка 820 это, кстати, модно тоже Вильвет. Повсюду висит Вильвет и все носят Вильвет. Вот это, кстати, симпатичный костюмчик. Мне кажется, будет прикольно смотреться на крышках. Вот и с рубашкой еще. 659. Тут вот еще, кстати, в этом бойнере косметика. Кларан с ланком, мистер Лаудер, Том а, там, кстати, еще Эпикиол Твист висит. Ну, там совсем маленький стенд. Так что можно и одежду закупить, и косметику. Скидки вон там 30% указаны. Вот обувь Армани. матина ого Это стоит пять триста но они кожаные полностью а вот вот такие вот модные sky эти 5 600 прикольные кстати Они тяжелые такие а вот типа осенний вариант 6 тоже versace а это была armani а это versace Это вот фирма цветастая, которая сумки делает. В России она раньше была. Кстати, она не очень дорогая. 2 820. А это ГЭС. Цены нет. Вот она, кстати, Такими. Вот прикольные носками такие без шнурков. Тоже интересная, кстати, модель. Сумочки от них. Это, кстати, рюкзачок. Читается, кстати, этот бренд Addicne, произведено в Вьетнаме. Сумки от Versace тоже. Даже страшно смотреть, сколько они стоят. Только, например, от кроссовки. не знаю этого бренда. 3,700. Красивая сумочка. 6,000. Вот кава. 900 кзак вот сумка большая например 5600 вот такие вот сумочки Я не любитель сумок, но я думаю, любители сумок будут в восторге. У них реально прикольные сумки. Лав мужчина тоже. конверсы, кстати, тут в ассортименте. Ух ты, вот эти вот прикольные. Тяжелые такие. 2,50 стоит на карте. Это компье. кстати, куча детского еще. Детский отдел, достаточно широкий. Кстати, скетчерс зимние галоши. Сколько они стоят? 1600 лир. Легкие такие. И вот еще. Вот там, кстати, везде мех полностью. Он, конечно, искусственный. Но для Стамбула больше и не нужно. Карли Вот тут меховые стельки, кстати, есть Вау, какие прикольные Недорого стоят, вообще крутые Разные стельки есть, кстати. Для тех, у кого плоскостопие. Блин, это круто. Вот такие есть. А вот пример. Стельки с памятью. прикольно. Сумки также Валентина, ГЭС. А кстати, еще обувь от Томи. Селька не детский отдел он огромный здесь это, ну, это стандартный набор уже пошел бойнеровских брендов на жену географик Timberland, он тоже есть в каждом Бойнере. и Джонс. Шапок понавезли. Скетчерс. Адидас. 2939 по карте. Рибок Пума Андер Армур Соломон Найк. Здесь это, эти бренды абсолютно в каждом байнере представлены. Рибок Мави. <coughs> Левайсы Ли... Рангелер Бред еще О, Калифорнийский бренд еще Докерс представлен и произведен даже в Калифорнии в одежде. Мы посмотрели. Сейчас покажу. Так. Вот эти спортики прикольные, кстати. <coughs> Мужские. Тут резинка не затягивающая, она Свободная. Стоят они... Тут легкие, легкие совсем надчес, но они очень толстые. Вот на черных можно посмотреть. 900 лир всего. Они прям толстые, хлопковые. Классные. Это мужской аэропосттейл. Это вот все, вот этот детский отдел. паприка какой-то местный бренд я не, не знаю что а он кстати пьер кардин еще есть мужской Мужские сумки Томми. 1349. триста вот сорок вот сумочка маленькая. Мужской карм можно глянуть, кстати. Это Валентина. Шесть двести. А вот карты. Шесть. А вот эти прикольные. Нерцы. Они вот они. Вот эти крутые. Цены нет. что здесь не представлено в этом или которого оказывает здесь нет ни вау совсем вот есть уги мужские 5000 такими ботиночками о если вот такие А это что? Фин какой-то. Кто знает эту фирму? Что это вообще за фирма? Стоит она 2400. О, прикольная сумка. Только это фабрика. Это не очень, как по мне. Не очень бренд. Шикарный, но цена дешевая. <клес> ну что, вам все мало? 85 маленький. Это вот на похлове. Не только, я на кебабе. Ады ты на 85 сантиметров. Двусторонний А, двусторонний он? Да. Ничего себе прикольно. Мне вот это нравится больше. У меня вот это, но ну, это больше функциональное, что здесь можно ключи сразу там положить, там салфетки, знаешь. А здесь все в одном, здесь это не закрывается. А, ну да. Оно еще, кстати, может потом и топыриться вот так просто. Ну, или не стешевать. Ну, в плане функциональности вот это вот, конечно. Как-то она не маленькая. Ну, кстати, недорогие. 1700. Вот это вообще дешево. 1300, наверное. 1350, да? да. О, кстати, женские уги. Вы что, уже Все. Смотри, ма, какие уги прикольные, да? О, какие красивые! О, смотри, тут есть даже защищенные. Вот это кайф! Вот такие. Вот, может быть, я и вот такие бы я даже сама носила. Смотри, вот есть даже такие. А какие? Классные. Сколько они стоят? Пять тысяч. 5 тысяч? Это женские. Там, мужские там. Мужские ну, вообще хигня. Я такую кофту хорошую нашел. Мне говорят, это женская. Иди мужской мужское отдел. Да? Я пошел в мужское, а там не пищу. Блин, такого. вот эти вот такие крутые уги. Я таких никогда не видела. Защищенные. Да? Ну, ровно пять тысяч. Классные. Вот эти тоже прикольные. Вообще кайф. Еще и очки. В общем, советуем бойнер в торговом центре Аказия, который в Ускударе. Приложим. А это что ты? Это ты себе выбрал? Да, это я отложил. У -у -у. Вот эту вот очередь. Вот эту? Бороду завязывай? Да. Вот три штучки. Только я цену не нашел, не знаю, будет здесь дороже 100 не возьмут. Вот На многих почему-то брендовых сейчас отрезанные цены. Скрывают что-то, ну, очень подозрительно. Мы смотрели много. Тысяч. Как тебе этот бойнер в торговом центре Акасия? Бойнер здесь шикарный, большой бойнер, хороший. Бренды интересные представлены? Интересные, да. Но... Есть Но женского больше, больше чем мужского. больше премиум брендов представлены, ну, да. а casual брендов меньше представлены. А Что этот? Это? Если вам надо casual, то вам надо в g угу. А если более премиум брендов, то сюда. В общем, приложим описание. Приложим. Э, адрес в описании. Да, прямо от точки приложим. Будьте внимательны, она будет там внизу. Рекомендуем сюда приехать. Да, вообще хороший центр. Сам по себе Прощайся Пока